Иди сюда! Что забегалась, а? Нахуй, блядь! Крыса, нахуй! Ты смотри, какая красавица, Трэш! Хуй тут забыла, тварь! Ну-ну-ну, остынь, Трэш! Где твои манеры? Пожалуйста... Пустите... Хуй тут распизделать? Отвечать Отвечай на вопрос! Я сказал! Успокойся. Не, ну а хули она на вопрос не отвечает? Отвечать надо на вопрос, когда его задают! Заткнулся, я сказал! Говно вопрос. Пожалуйста, отпустите. Тише, тише, тише. Тиш. Откуда ты здесь? Ты что искала? Может, душоночки мои стырить захотела? А? Говори, сука! Вообще а? Давай, не тормози! Да она тяжелая, Люб! Ты зачем того бомжа заебашил? Просто вмешиваться не надо было. Если еще хоть раз будет с твоей стороны такая выход, я тебя захуярю, понял? Да понял, я понял. Молодец, что понял. Я, конечно, понимаю, что ты отмороженный, но без моего разрешения только попробуй еще раз так сделать. Или ты просто, может быть, забыл, как здесь оказался? Может тебе напомнить? Не нужно. Понял я все. Отлично, пошли. Живее. Иду, иду. Тащи ее в эту дыру. Понял. Если прав, так-то ничего. Что теперь-то? Осталось дождаться брюнета и Чебура. Надеюсь, с хорошими новостями. Фнок! Фнок! Чё случилось, блядь? Да чё случилось-то? Там брюнеты ебанули. Кто? Какие-то трое, блядь! Один в камуфляжке, в капюшоне, один раненый, еще какая-то сучка с ними, блядь! А? В капюшоне? Его не смет! А вот это. Сука! Эти чети были несколько дней назад у меня! Блять, Давно? Да где-то два дня назад! Да я знаю куда они пошли, я их на бугор послал! Беги туда нахуй! На бугор? Федор, найди мне людей! Срочно! Бля, да где эти людей найду? У тебя 10 человек было! Где они все, бля? Найди мне еще людей, заплачу тебе вдвое, втрое, блядь! Да где я тебе людей достану? Где? Быстрее, блядь! Сука, бля, Клысу ему надо! Он и уйдет! ему к да. лысому, блять! Блять, чё? Как я к нему пойду? У меня товар его! Да мне похуй, чтоб люди были! Сука, бля, Говорю, бери сумку! Бери сумку нахуй и иди, блять! с ним! Ну чтоб люди были через два дня, Ладно. понял? иди! что нибудь придумаем! Не дай бог не найдет, блять, захуярен нахуй! Усипов на выход К стене Руки за спину Пошел Налево. К стене. Пошел. Стой. Осипов Виктор Геннадьевич, 91 первого года рождения. Ну что ж, Осипов, я ваш адвокат защиты, поэтому расскажите еще раз, что на самом деле у вас там произошло. Потому что два убийства – это вам не шутки. Да что тут рассказывать. И так уже всем все рассказал. Стоял, общался с подругой возле машины. Побежал искать. Нашел, а она уже лежит. Шея у нее. Там свернутая. Вот. Ни шороха, ни звука, ни вскрика. Зову Начку кричу. Смотрю, а она тоже возле машины. Упала. Мертвая. Она. Она. Так, хорошо. А вы не можете рассказать, сколько было расстояние между Нади и вами? <связь> Че, серьезно? Я мерил бы дистанцию. Метров 10, 15, может. Не больше. А как насчет того, чтобы все списать на ваше помешательство? Просто взяли и свалили, забрав всю мою провизию, вот крыса, попадитесь меня Ну, что там? Мне-то ебанули. Дело есть. Открывай сумку, бери любое оружие. Нужно сходить кое-куда. О, отечественное производство. Ну, говори, что делать. Со мной захотел поиграть, а? Выходи, да не трону я тебя, <свык> по Сёма, я не умираю.